Как определить, действительно ли вы кому-то небезразличны или он просто пытается вас использовать? Иногда ваши эмоции могут затуманить ваше суждение и ослепить вас от правды, даже если она была перед вами все это время. Вы подозреваете, что ваш друг, вторая половинка или член семьи просто хочет воспользоваться вами. Что же мы позаботимся о вас? Вот 10 предупреждающих признаков того, что кто-то пытается вас использовать. Первое. Они делают в ваших отношениях самый минимум. Такие друзья будут делать для вас только случайные одолжения. И обычно это только небольшие одолжения, которые не причиняют им неудобств, или которые могут принести пользу и им. Они делают это, чтобы воспитать вас чувство долга по отношению к ним. Просят ли они вас отплатить им каким-то образом, или часто гораздо большей ценой или усилиями? Такое несправедливое отношение показывает, что их интересует только то, что вы можете сделать для них, и ничего больше. Во-вторых, они милы только в начале. Встречали ли вы когда-нибудь человека, который был бы мил с вами только в начале знакомства, а потом, когда вы сблизились, стал бы грубым, отстраненным или неуважительным? Такие люди могут вести себя мило и заботливо, когда им что-то нужно от вас, но быстро становятся холодными и безразличными, как только получают то, что хотят. В-третьих, они видят вас только тогда, когда им этого хочется. Ваш друг всегда занят, когда вы приглашаете его потусоваться, но когда он просит вас, он заставляет вас бросить все ради него. Их никогда нет рядом, когда они вам нужны, и они обращаются к вам только тогда, когда им что-то от вас нужно. Как только появится что-то лучшее, они без колебаний бросят вас. В-четвертых, в отношениях существует дисбаланс. Есть ли у этого человека привычка доминировать над вами? Он говорит вам, что делать, и решает все за вас. Будьте внимательны. Дисбаланс в отношениях может означать, что этот человек стремится использовать вас в своих целях. Он может навязывать вам свои планы, идеи или мнения, не удосуживаясь спросить, чего вы хотите или что вы думаете по этому поводу. В-пятых, они запугивают вас, заставляя согласиться с ними. Кто-нибудь угрожал вам расстаться, перестать с вами дружить, распускать о вас слухи или выдавать ваши секреты другим людям, если вы не будете делать то, что они говорят. Это некоторые примеры политики власти и тактики запугивания, которые они могут использовать, чтобы манипулировать вами и заставить вас согласиться с тем, что они хотят, потому что пока вы слишком напуганы, чтобы противостоять им, они могут взять от вас все, что захотят. В-шестых, они ведут себя по-другому за вашей спиной. Знаете ли вы кого-нибудь, кто ведет себя по-другому за вашей спиной? Например, они сплетничают о вас и не защищают вас, когда кто-то другой говорит о вас плохо. Они могут втайне завидовать вашему успеху и пытаться присвоить себе ваши заслуги. Они могут обмануть вас, заставив думать, что вы можете им доверять. Но за всем этим фальшивым дружелюбием скрывается злой умысел. В-седьмых, на самом деле они не заинтересованы в том, чтобы узнать вас получше. Вы многое знаете о них, но они вряд ли помнят о вас хотя бы самую элементарную информацию несмотря на то, что вы уже давно дружите с ними или состоите с ними в отношениях. Это говорит о том, что они не заинтересованы в том, чтобы узнать вас получше, и не обращают на вас никакого внимания. Их волнует только то, как они могут извлечь выгоду из дружбы или отношений с вами. В восьмых, они не уважают ваши границы. Сваливают ли они на вас все свои проблемы и постоянно просят вас что-то сделать для них, даже если вы заняты или не хотите этого делать? Одалживают ли они ваши вещи, но не заботятся о них? Или просят вас деньги и забывают их вернуть? Все эти вещи являются определенными тревожными сигналами, которые говорят о том, что этот человек не уважает ваши границы и уже злоупотребляет вашей добротой. 9. Ваши отношения или дружба кажутся односторонними. Ваши отношения с этим человеком начинают казаться очень односторонними, потому что только вы все еще прилагаете усилия. Вы звоните ему, инициируете разговоры, планируете встречи, делаете одолжение, покупаете подарки по особым случаям. Но что делают они? Ничего. Они не хотят отвечать взаимности на ваши усилия или отдают вам так мало, как только могут, потому что их устраивает получать все, что вы можете дать. И 10. Они заставляют вас платить за все. Хотя этот случай кажется достаточно очевидным, мы часто быстро оправдываем такое поведение, когда это делает кто-то, кто нам дорог. Мы можем думать, что они просто забывчивы или безответственны, и помогаем им в любом случае. Но нужно знать, когда хватит. Не может быть, чтобы они всегда забывали свой кошелек, когда вы вместе ужинаете или идете в кино. Пришло время признать реальную возможность того, что этот человек использует вас ради ваших денег. Не кажется ли вам знакомым какое-либо из этих поведений? Есть ли в вашей жизни человек, который, как вы опасаетесь, может пытаться использовать вас в своих интересах? Распознайте эти признаки, пока не стало слишком поздно. Не теряйте бдительности в отношении лживых людей и их злых намерений, и не бойтесь держаться от них на здоровом расстоянии. Дайте им понять, что вы их раскусили, и что вам не нравится, когда вас используют. Никто не заслуживает такого несправедливого обращения, и это не эгоистично с вашей стороны, время от времени желать лучшего для себя. Вам не нужна такая условная любовь и дружба в вашей жизни. Если вы нашли это видео полезным, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь и прокомментируйте его ниже.